пришли ну, ну, примерно где-то наверное начались? с лета этого лета в 2019 году да началось потихонечку сначала как конструктором работаю постоянно сижу конструктором а инструктором Инструктор. по вождению а -а -а. давно ну с 2010 -го года а то этого года чем занимаюсь? до этого года работал на мебели Раб... а нет то я работал кромщиком Угу. Чисто кормил. Ничего хорошего, да? Ну, по 12 часов стоять еще работаю. Ага. Вот. А не болела с... там спина? Нет, там спина не болела. У меня в детстве спина, я ее сорвал. Мешком картошки, грубо говоря. Раньше, помните, автобусы нанимали с работы побыстрее, чтобы разгрузиться, как говорится. Так. Вот. И последним мешочком я согнулся, а разогнулся тоже не разогнулся. Ага. Ну, а сколько он был? Ой, ну да, чтобы не соврать, на ну, лет с 10, наверное. Ну и вот с тех пор как чуть... Чуть... Mm. нет, не в деревне частный сектор, но в деревне mm. периодически ездили, там сажали, потом от огорода как отказали. Так mm. э -э потом как вот. Ну потом ну, она с... где то она прострелила с... и забывали э -э -э ребенком, там непонятно было, Она да? забывалась, но если вот что-то потяжелее, там, допустим, огород сажать или еще что-то, а начинало просто болеть. Болит не спина? Ну, в поясницу все время, все время в поясницу. Вот. С инструктором когда работал. Кстати, вот когда чайку шоколад после мебели возил, там считай целую газель едешь в район, в одно лицо раскидываешь. Так. Было нормально, то есть Тоже он, физически да, работал, физически работал и веса лишний не меня ушел, да? Вес? Или не было Нет, его вес у меня сейчас скажу. До девятого класса я весил 94 килограмма, то есть. Ну, жировой масс Жир. Жир был. Толстый я очень был. Потом как врагачку пошел, ну, то есть в ПТУ после uh -huh. 9 класса, за два месяца 24 килограмма само как-то сбросился и ничего для этого не делал. Uh -huh. То есть у меня получилась как бы деятельности, там еще обедать начал, плюс по утрам еще завтрак начал, все, у меня, видать, Вечером перестал есть, и оно само как-то все ушло. Uh -huh. и вот вес не поднимался ровно до тех пор, пока я не стал торговым представителем по колбасе работать. Uh -huh. То есть сидячую работу. Uh -huh. Вот. Ну как-то в такси она меня особо не беспокоила. В такси когда работал. Uh -huh. То есть опять же это все на машине сидячая работа, но уже без всяких тасканий грузов. То есть по сути 10 лет приследовали, да? Ну, по сути, да. То есть, периодически у меня поясница, я ее диклофенаком обычно. Диклофенак или китару или просто мази. Поначалу помогала, то есть, чуть потяжелее, и она сразу простреливает. Вот. А этим летом у меня вот нога начала сначала немножко как бы не иметь левая нога. Вот, я потому что сижу, у меня сиденье до конца назад, сверху mm -hmm. я почти полулежа, mm -hmm. потому что все-таки целыми днями сидишь и обзор ученику нужен. То есть я откидываюсь mm -hmm. назад и еду где-то в такой позе, то есть постоянно дотягиваешься до руля, Левую всегда вытянутся, потому что рядом со сцеплением в случае дам, помочь, придержать mm -hmm. или еще что-то, начала маленькая это. То есть вот сидишь и тут как раз передавливается, я думаю за это. Mm -hmm. Я ее стал убирать, сидеть стол вот так. Ну, то есть то же самое, но ноги уже под mm -hmm. себя. То есть, крайне редко я вытягивается, левая прошла. Правая, есть, видите, работе, рядом с такая. тормозом. Uh -huh. Да, то есть, вот, ты сидишь с правой стороны всегда, у тебя левая рука, ты вот дотягиваешься до этого и mm -hmm. следишь за всем вокруг. То есть, рабочий день получился, я сижу по 11 часов. Курил, кстати, очень много. Курить стал в последнее время. Нервяк у меня пошел. То есть, нервяк есть? Нервяк, нервяк есть и очень большой. Почему? Сейчас объясню. У меня дело в том, что вот как дочка родилась 14 лет назад, у меня умер отец. То есть буквально ага. вот дочка рождается, ага. и прямо этими же ногами через 5 минут у нее вешается отец. Это сильнейший вот. стресс. Это был у нас ну, 15 лет назад. А -а -а. Девчонка, у меня сейчас 15 а -а -а. лет. А -а -а. Это, то есть это а от дочка, дочка от этого, от жены Да, я от жену Шел, ушел, он? но мы еще не развелись. То есть официально вот. я это еще.. Это тоже стресс. <св�> <св�> вот, да, <Синич>. это <св�> тоже стресс. Вот. Потом я как раз ухожу. Два года живу с матерью, у меня мать, мать умерла от рада. То, то есть не сразу. родная мать у вас воспитывалась два раза, да? Не родная да. воспитывала, а кстати. А первая умерла, у а меня было то полтора, не то полтора, не то. То есть я эту то информацию. Угу. Я ее вообще не помню, но, говорит, когда это сам ее хранить отвозили, говорит, орал, пока говорит, нет, не закопали, то есть то то даже да. на расстоянии. Угу. Вот. Жил там с бабушкой какое-то время, потом в три года. Меня как раз вот отец принес к мальчике, так сказать. Угу, Она меня воспитывалась. Ну, ну, как сказать, могли бы сиковый мороз выгнать на улице. Мальчик? Да. да. То есть отец запоздал, а отец бухал. Чудорова. Вот не то что лень, а вот ты встаешь, есть какой-то убитый. Вот ты едешь на работу, вот, ты приходишь в себя вот, вот, после чашки кофе. Вот ближе к 10 часам, вот, когда уже есть хочется. Состояние разбитости, да? Такое постоянное состояние разбитости. Вечером скорее бы закончить, быстрее домой. Uh -huh. Домой приезжаешь, быстрее что-нибудь повесить, блин, готовить. Uh -huh. Опять, вот, uh -huh. вот это вот все. Uh -huh. а она здесь... не мела, застреливала. Да не имела внизу, под uh -huh. храм. Я даже у меня разбывало, там, ну, ползу uh -huh. меняешь, там вот, просто ее заклинило uh -huh. и все. Внизу Все он девчонку Нет, Нету, меня. Вот эта вот мышца вот как она идет. Периодически то здесь, то здесь. Местами сейчас вот у меня бывает, допустим, лежишь все нормально. Ну, устаешь всю дорогу на спине, вот на локтях, вот так что телек смотришь, на локтях на подушке лежишь, потом начинаешь вот сползти в туалет сходить. Начинаешь выравниваться. И прям простреливаешь, прям вот так вот вся нога горит вот снизу. Ага. То есть прям жгёт, аж прям и думаешь, прям до слез пробивает, и ну, ты четвереньках ползёшь в туалет. Что и что бывает типа, как на глазное давление вот это что-то. То есть у меня даже бывало такое, что вот последние дни, когда в декабре дорабатывали, что у меня прям такое ощущение, как давление полупануло, в а -а -а. мере давления ну, в аптеку идешь, они же обязаны там мерить. Uh -huh. Померешь давление, говорят, у вас нормально давление. А я вот все, у меня ну, плывется да, перед да, глазами, да, я ничего не вижу. Да. Я... Слабость, усталость есть? Утомляйтесь быстро. Утомляюсь Слабость, очень быстро уходить. стоять, но не могу вообще. То есть, все. я вот даже помою посуду, у меня уже все, ломит спина. Uh -huh. Через сколько это начинается? Ну, буквально сколько. Ну, То есть, долго не максимум, можешь стоять, Максимум, а как, максимум да? час я могу, это в вот предел. Да, приснитесь, здесь у вас Развернуты позвонки очень сильно в разные стороны. Фасеточные суставы очень сильно воспалены. Так, пятый, четвертый, третий диски сужены. Грыз -гры -гры шморли. В чем там в описании не написали у вот него вот такое небольшое. Поддушная мышцы очень слабая, очень тонкая поэтому ваши позвонки вообще не держат в сторону, болтается, они у вас. Так, да, здесь проблема, здесь сразу уклоните. Вот буртый кошмар. Говорит, шеи не болит, бы а. ну, не замечал, что она не болит. Здесь пережал канал, он половину кровь плохо вступает в мозг, здесь очень с с Даже если она заходит туда, мышца, мозг, голова держится на одной мышце, практически на этой. Это мягкая, это твердое, спазмированное. Если даже кровь поступает туда, то назад она плохо выходит. Mm -hmm. Так, грудной отдел. Скрест большой. Так поясница вся вылетела, ну, да, у нас. Сейчас суток mm -hmm. Тут банк. Mm -hmm. mm -hmm. Да нет. Поясница вся вылетела. Вся вылетела. Сейчас я все что делаю, вообще очень, очень приятно было. Угу. Хорошо. Було плохо функциональной стоянкой, да? Вот так вот. А, сейчас ногу тянем прям. Тянет ногу, да. Это что, прям пипец? Я сижу всегда вот а, сажусь как говорится на стул левую ногу под задницу подкладываю правую ставлю угу. на эту вот так так на моя любимая поза так. что вот, в ванной я люблю долго посидеть угу. у меня правая нога всегда угу. кверху согнута. так сейчас сделаем вдох выдох сейчас будем вы по точкам вы будете говорить ощущение от 1 до 10 по 10 шкали вдох выдох дело даем все знать конечно здесь да я бы не сказал что больно mm -hmm. тут тоже нет здесь да нет просто mm -hmm. здесь здесь те же ощущения те же да по нулям тогда ну не то что по нулям но чувствую что нажимаешь mm -hmm. но недох Легчает. Вдох. Легчает? Ага. Вдох. Выдох. Тут. Нет. Здесь. Нет, нет, Тут. Не То есть нож, да? ноль, да, от по десяти? Тут? Ну да. Угу. Тут Чувствую просто нажатие. Более не так. здесь? А тут уже, да. Нет, скобочек пятерочка. Московчик сломит. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, дыши, вдох, шея. Посмотрим. здесь неприятно, тут не так, да? Да, здесь больше, здесь чуть меньше. Что у нас тут, сильный спазм, просто она вся жесткая. Расслабляется как надо Хрустнул в шее, в груди, в пояснице ну, В ногу сейчас отдало прям. В груди хрустнул, в шее В шее Нет, рбачок повернемся. Шайван так никто не тянул очень-то, да? Вообще не кинул. Салай долго. Как не входячий. Выдох. Выдох. ровно стали так ровно стоит ноги выровняли сейчас будем перевесить состояние между нашими позвонками все сжаты они оценку нормально не можете мне дать почему поясница вся открылась оценку не можете дать посмотрим вдох вдох Вдох. вот тут уже левый у вас жесть? Тут у вас жесть. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Дышим. Не а дышим. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Да, Игорь, не было. Ну, я понял. Проверяю. Она, возможно, и появится. Вдох. Выдох. А -а. Здесь. Вообще ничего. Здесь. Чуть-чуть. Вообще... А, Чуть-чуть. Здесь. А, да нет. Здесь. Нет. А -а. Тут. А -а. Вообще ничего. Вот тут. Да нет. От нажатия. Ну чё нажать, чё Вдох. Вдох Вдох Вдох Уже ваши вдохи-выдохи пугать ничего mm -hmm. Нет Здесь Да нет Здесь Не -а. Трогаем здесь вот Помните? Знаете, да? Вот у сам сейчас за секунду, Прямо это... Жар, да? Не жар, э, а мурашки. мурашки, как отсидел кого-то. Угу. Я себя, себя особо-то и не трогал. Угу. Трогал? А -а -а. Только вот начал думать о себе. Только-только. А -а -а. По -то, да? Когда приступишь. Ой, да. Выдал. -а -а -а. Тихо, тихо, тихо. У меня было такое. Это, знаете, когда сотрясение, наверное, бы. Вот был у меня такой, это, знаешь, как, башкой в косяк, в дверной, он по росту а -а -а. не подходил. Я встал на эту и башкой прям, душу у меня что здесь? Тренинг, это в руки, в голову, в, в голову, в плечи, в руки, вот пальцы сейчас вот Ага. -а -а. Сейчас трогаем здесь, смотрим. Чего трогаем? Ой, нет, никто. Нет, ничего. Все. Вдох. Вдох. Голу подняли на меня. Подняли, подняли. Просто отдай. Отдай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Руки за голову замок. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Сами жестко вырезаете, всю-всю мучу оставляете. Да, да, да, я скажу, что я вам что не буду Нет, Я догадывался, что ли? был, у нас там. А у нас пензет. Я с продавщицей с одной разговаривался, у нее тоже две грыжи, она говорит, потом скажется, что как, типа. А то, говорит, в пензик одному ходил, а он делает как-то по чуть-чуть. То есть она никак бы сразу. Нет, он вроде тоже там, типа, стопрает. оправит, все дела. одну сюда, одну Я что-то? Ага. Ну, что-нибудь рассказывайте. Ч ⁇ это делает? Поспал тело. Ага. Учищаю, что мне не отражено. Там, где у вас были мышцы зажаты, и мы сейчас раскрыли. Там другие процессы сейчас ходят, да? Так, Чой, потом у вас было, да? У вашей хуже, чем поясница была. Ну, и, ск... и хуже. Хуже, чем поясница была, поясница там у вас во всех проекциях я ваша ее поставил, да? Ну, Сейчас очень... Атлант маленький смещен был в поясничке телеказвонками, он их выставил, но до конца мне не дались, Я бы мог, конечно, доработать, но до конца еще не дались. О, Господи, может... uh -huh. Все 90-е, там сделал. Все, позвоночки так провалились, хорошо. Как теперь это сохранить? И вот, смотрите, я сейчас рассказывал, старайтесь не запомнить, но все проговаривали, здесь все написано. Трясет, да. Вот здесь должно было трясти. У кого-то позже приходит. Ну, медленно и То есть у вас было все свечено, вот здесь сюда, вот здесь. раз, два, три. У нас вот так вот было, да? То есть позвоночки так вот Так Сюда влево, тут вправо, здесь влево. Все, в одну из поставили, да? Соответственно, конечно, не вот эти позвонки у вас так, 4 так 3 третий, 2 торчали вот сюда сильно, мы их поставили, да, насколько вы мы позволили. Посадили. Да, мы посадили, раскрыли между расстояние, увеличили, соответственно, там, где было э, смещение, у вас там скопилась кровь, да? мы ее сейчас нарушим, Пусть чтобы сильно. она расходилась, да, потому что мы рожали нервы, мышцы, да, и сосуды, сосуды. Э, тут мышца была натянута, напряжена, нам нужно ее расслабить, и здесь нужно напрячь ее, наоборот. То есть мы сейчас будем, вот, за счет упражнения вытягиваем да, кровь эту uh -huh. угоняет, стресс сильнейший. Смотрите, когда он начинает стрессовать, нервничать, что происходит? Вы начинаете вот так вот сжимать шею. Uh -huh. У вас напрягается шея. Даже не сжимается, все, у вас напряжение есть. Шея сошел позвонок, соответственно, он сойдет в грудном отделе. В грудном модели сошел, он по-любому сойдет у вас поясница, потому что с поясницей мышцы слабые. Вот у ваша uh -huh. мышца ваша. Вот она, вот ваша поясница. 1, 2, 3, 4, 5 позвонков. Вот ваша мышца, вот она темная. Видите, она у вас тонкая. Она идет вот отсюда. Вот. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Так, так. У спортсмена она широкая. Она вот такая ну, широкая. Вот такая и она широкая. Она, Поэтому, со, она, в... вечно, Поэтому она у вас слабенькая. Вам нужно ее укреплять. И, соответственно, она не держит таз, не держит ваши позвонки. Чуть в сторону, туда понервничали, пересидели, да, и там. Хоп, она держит всю нашу поясницу как-то что-то там сдрогнули все она сошла на места то есть они будут утыхать у вас позвонки смещения грыжи так понятно там все равно у меня тоже грыжи укажу второго они грыжи тоже же за мышцы получается у вас боли даже может это не грыжа дает а то что было смещено и вот мышцы пережал и боль это дикая вот сейчас мы их поставили сейчас будем смотреть да наш позвоночник держишь не только вообще нигде нет вот. я вообще ничем не занимался у такое а телосложение у вас такое а, телосложение этот... да занимайся чувак да занимайся не хочу я сначала подумал ну думаю так да, вот ребят по примеру на, на спортике вроде думаю можно да ну нет а тут все прям предрасположено покрепче бы были не такой вялый да не ватный вот таких даже бы боли не было да вот здесь проматят это как раз это Бодрячком? Бодрячком я такой еще смотрю, ну наверно. Здесь остается, наверное, чай, кофе, бат. шоколад, все дела, мазил, там по одну харю раскидывал. Ну вот, вот, вот мы раскидали, вот сейчас мы здесь вытворяли чудеса. Mm -hmm. Вот, ну зато лицо посвежело глаза уже такие красные у вас. Глаза, я ну, я не спал просто, что я введи. Глаза белые. Вот, то есть, ну, то есть, никакие, то есть, не можете, да? Почему? Потому что у вас отношений не было с матерью нормальных. Вот такие дела. Второе. Финансово. Ну, Видите, говорить. Плохо. Почему? Потому что нет отношений с отцом. Mm -hmm. И не было. Отец mm -hmm. тоже особо mm -hmm. ничего не заработал. Если бы у вас нормально, если пил. даже если бы отношения с нормальным, то есть вы дружили, там, вещали mm -hmm. рук, да, даже когда он был но у вас он э, троллил, там, руку поднимал, пил, да? Mm -hmm. вот то нет, там мальчик, Мачек, да. Троллил как по. Пожалуйста, Троллил по Как можно, допустим, от этого избавиться? Такой метод есть. Э -э вы берете, садитесь, да? Пишите ему письмо. Все, что еще ему хочу сказать? Что хочу сказать плохое. Я с ними так говорю. Плохое. Так плохое так... А, а говорить бесполезно. Писать. Пишите. Смотрите. Э -э все плохое, хорошее. Кому-то хватает одного письма, кому-то два, кому-то пять, кому-то семь, да. Э -э рвете и выкидываете все Понятно. и откуда не возьмите вам будет прилетать здесь здесь как что-то прилетело здесь какая-то идея здесь вроде бабки остались здесь что-то ловушки откупки там появились да <свист> то есть не знаю как это работает но это работает <свист> <свист> понял напрямую связан вот это ваши <свист> с отцом <свист> <свист> <свист> вот. вот такая вот одна из рекомендаций да так здесь Понаблюдайте со своей дочкой на отношения с дочкой вашей. Сейчас, когда у вас перестанет что-либо болеть, вы более спокойно станете, да? Вы людей срываться не будет. То есть в другому у вас еще что начнется, перестройка у вас еще будет в течение месяца. У меня побольше все перестраивалось. Симптомы, как у вас, у вас были похожий, тоже долг стоять не мог, за рулем тоже залипал. Ну, стоит спина, него, нога немела по утрам. Есть, ну, вообще ходячий нерв был. Думаю то, что, говоришь, да, пять штук нет просто. Увеличили, вколотили, все прошло. Mm -hmm. <свят> вот. Грыжа имеет свойство рассасываться, да? Она такого же состояния. Вот она у нас вылазит отсюда, да? Mm -hmm. Вот она имеет свойство рассасываться. Может она туда всосаться. Наши позвонки были сильно все сжаты. Почему? Потому что эти вот межпозвоночные диски, они вас просели. Они полностью состоят у нас практически из воды. И питательных веществ, таких как коллаген, хондолитин, глюкозамин. Тоже аккумулируйте по финансам, посмотрите. Вам нужно будет пробить. Так как воды вообще не пьете, да, а у нас они только 90% из воды стоят. Пропьете коллаген. Коллаген, смотрите, чтобы вы понимали, да, вот чтобы получить его дневную норму, коллаген, замену, андроитейну, вам нужно съесть в день 3,5 кг колодца. Прохает. Вы сможете? Нет. Нет. Поэтому берете его в любом магазине спортивного питания. Не в аптеке, в аптеке того, в филе, в паре. Смотрите, мы сейчас увеличим расстояние, да? туда сейчас хлынул поток крови, лимфы и жидкости. Да? На, того, на то, чтобы поддержать этот сустав, поддержать его, да? чтобы он этот был на полный сон. Но на выполнение надо время 6-8 месяцев, и то есть там уколки туда делать, во внутрь, прям, да? То есть вы себя побери, побери, что есть, вы уже на правильном питании хорошо, убрали мушку, убрали сладкую часть, да? Сахар вообще, вообще, вообще на нецветит. Пить хочу. кофе, сваримый кофе вообще уберите. Чай в пакетиках забудется надо. Чай зеленый, там очень много кофеина. Кофе его нету, кстати, поэтому лучше кофе пить Не растворяйте его, еще раз говорю. Обычно. Привычку по кофе. Пить. На, мой, пейте, кофе. Можно так завязаться. Более-менее можно там купить, помолоть и втулки свои Так, кстати, будет дешевле украсть. Вот это вот, вот, вот, вот, вот все ваше. Ваше. Так, ваше